Всем большой привет! Сегодня будем закрывать на зиму очень вкусный компот из черной смородины самым простым и быстрым способом без стерилизации. Чтобы не пропускать новые рецепты, лайкните это видео и подпишитесь на канал. Приятного просмотра! Первым делом отмеряем смородину и сахар. На одну полтора литровую банку взвешиваем 300 граммов смородины и 150 граммов сахарного песка. Затем берем горячую простерилизованную банку, высыпаем туда смородину, добавляем сахар и заливаем кипящей водой прямо с плиты. Вода должна доходить до самого края банки, даже чуть с горкой. Чтобы при закрытии крышкой она немного пролилась. Компот сразу закатываем стерильной крышкой. Вращаем банку, чтобы растворился сахар. Ставим ее вверх дном. И накрываем чем-то теплым. Дальше приступаем к следующей банке. Важно банки закрывать поочередно, чтобы не нарушался температурный режим. Когда все баночки будут закатаны, укутываем их дополнительно. При этом банки нужно максимально придвинуть друг к другу. Оставляем их в таком состоянии до полного остывания. Не меньше, чем на сутки. Вот и все.